Всем привет дорогие друзья, подписчики и зрители. Меня зовут Тайный НЛО, но я вам хочу кое-что показать, что заснял местной ферме. Недалеко от его фермы был замечен черный необычный НЛО корабль. Посмотрите его структуру. Такой необычный корабль издавал необычные звуки, вы их уже услышали. Но что на самом деле этот корабль из себя представляет? Оказывается, множество кораблей в других частях, можно сказать, света появляются по одной маленькой, сказать, проблемы. Та проблема, которая сейчас происходит на Земле, я не хочу озвучивать, они забирают множество животных на эти необычные челники. Но суть в том, что эти необычные корабли еще специально отпугивают людей от необычными такими звуками, которые вы, кстати, опять же слышали. Но что они хотят от людей, это очень странно. Маскировка необычных существ, которые среди людей появляются уже часто, люди даже не верят своим близким. Поэтому сейчас происходит даже деление на несколько людей. Эти люди, которые ведут себя не как раньше, они уже, можно сказать, не люди, а инопланетяне или как их зовут, пришельцы. Но суть в том, что они контролируют вас. А вы их не контролируете Вот давайте, например, я вам сейчас покажу Очень интересный видеосюжет Ну а вы посмотрите внимательно Если вы, допустим, видели такой необычный ролик Как огромный НЛО прилетает на землю То вы, наверное, знаете, про что я имею в виду. Но внимательно послушайте звук Какой там не момент Тот, который вы должны прекрасно слышать Посмотрите Ну а я потом вернусь к этому видеосюжету Да, это необычный видеосюжет но здесь особо ничего такого нет кроме одного этот необычный житель который заснял в необычной можно сказать обстановке я не буду говорить где суть в том что этот корабль выгружал необычных людей да да это были люди были в одежде и были похожи каплю на каплю на для чего они их меняли и почему именно в лесу в горах их выпустили ответ очень странный но можно разгадать нло специально сейчас людей делает так чтобы они пришли ниоткуда не ни возьмись почему в одной деревне а именно в польше была замечена необычная активность людей которые раньше были другими но этот необычный видеосюжет как раз и делается то что нло меняет людей на своих. Когда вы пойдете в магазин, уже вам не скажут привет или до свидания та продавщица, которая вас хорошо знала, или сосед вас теперь будет наблюдать косо и будет смотреть все ваши шаги, как вы на это уже скажете, что это происходит именно с вами, а не с кем другими. Конечно, я может и ошибаюсь в этом необычном ролике, но есть множество тайн, которые вы должны прекрасно понимать. Но что самое главное, тайна это то, что вы можете заметить различия тех людей, и которых поменяли. Посмотрите, например, вот этот видеосюжет и объясните, что здесь не так. А я вам сейчас все расскажу. Yes. Но здесь необычного много. Я вам хочу сказать то, что эти необычные шары как раз и похищают людей. Они приманивают их очень красивыми, необычными цветами. Вы идете к ним, как и случилось с 13 туристами. Но как вы думаете, что она с ними сделала? Да. Оказывается, последний видеосюжет, который обрывается на этом видео, заснял молодой парень, который только недавно, первое свое путешествие, решил пройти, можно сказать, до Эльбруса. Но случилось то, что вы видите. Необычный НЛО просто-напросто перекрыл им путь и их всех заманил. Они остановились и замерли. Потом резко обрывается видеозапись. Телефон нашли спасатели сразу через несколько часов. Слава богу, метели не было. И они посмотрели последнее видео, в следы обрывались именно здесь. Как вы думаете, куда они исчезли? Оказывается, этот необычный НЛО гипнотизировал всю группу, и они остановились и начали смотреть на эти необычные цвета и сверкающие искры. Когда уже было поздно, они не чувствовали рук и ног, их что-то забрало, что-то другое. Такие необычные НЛО встречаются очень часто, особенно в лесах и в горах. Но будьте аккуратнее, когда вы видите их, потому что они заманивают жертву и забирают их. Никто не возвращался из таких необычных когтей, как у этого объекта НЛО. Но и самое теперь интересное, как НЛО прилетело на Землю. Вы спросите меня, это, наверное, какой-то розыгрыш, фильм, а может просто нарисовка. Но я вам сейчас кое-что расскажу. Чтобы нарисовать видео или просто-напросто 3D-анимации, надо постараться. Да, и много денег нужны на эти анимации. Но суть в том, что это, дорогие друзья, необычное НЛО, который был замечен в Беларуси. Этот необычное НЛО прилетел, но он издавал необычные звуковые помехи. Множество людей это заметили, когда у них проблема с слухом стала, они резко себя даже не слышали, о чем говорят. Суть в том, что этот необычный НЛО издавал тупые помехи для людей, чтобы они не слышали, что происходит в этом месте. А оказывается, в этом месте было еще замечено около 13 ярких огней. Да-да. Но для чего НЛО прилетает на Землю? Множество Очевидцев знают ответ из-за ресурсов. Они всегда забирали воду из Тихого и даже из Черного моря. Люди замечали это. Я вам пока, потом покажу видеосюжет. Но давайте мы будем соображать по-другому. Они опасны или все-таки нет? По многим причинам НЛО не только опасны, но еще враждебны. Поэтому они залетают на землю, забирают что им надо и улетают. Такие необычные видеосюжеты летают по всему миру, но их никто не может определить, реальность или это все таки ложь. Ну а вы, дорогие друзья, как думаете? Если вы думаете, что это реальность, то оставьте комментарии и скажите, что вы видели. Ну а как это взять, вы знаете сами.